Добрый вечер. Это короткое видео, но у меня оно получится длинное. Короткое обучающее видео. Как сделать мотиватор. Я тоже их не умею делать. Вот заходим в Google или в Яндекс и набираем как сделать мотиватор. И смотрим, что здесь у нас. Мотиватор, демотиватор. Разные есть обучающие тут. Видео, наверное, и сайты есть. Может быть, еще какие-то способы другие кто-то знает. Но я вот сразу выбрал обучающее видео, но короткое. Вот это видео я посмотрел на ютубе. Как сделать, как сделать мотиватор. Да, вот. Это все в моей программе, ну, вернее, не в моей программе, в программе, которую я более-менее знаю. Вот, написал я комментарий, как вы видите, 4 минуты назад. И теперь попробую сам сделать. Сам сделать по этой по этой аналогии. Как там было все описано? Вот зайду, допустим, мотиватор нашего радио-видео код. Мотиватор радио-видео код. Здесь все. Можно выбрать картинку. Вот здесь, как вы видите, уже кто-то делал. Мотиватор тоже такой. Который, собственно, я и скопировал. Найди себе дело по душе, и, и ты не будешь работать в жизни ни одного дня конфуции. Да? Кто-то написал, вот, сделал такой, как бы даже красиво очень, мне нравится. Вот, но ну, возьмем какую-нибудь картинку. Допустим, здесь особо-то нет картинок. То есть нам надо какую-то взять, картинку придумать, да. Фото наших работ. Допустим, так. Да, вот можно сделать мотиватор. Ну, конечно, китикет это не очень. Да, не очень, конечно, это... У меня как раз тут родился слоган, а можно, а можно ее, в общем-то, попробовать вот эту картинку открыть, как там было написано, если так получится, конечно, сделать фотографию. Нажимаем правой кнопкой мыши, если у нас вообще получится, вот открыть с помощью. Point, нажимаем левой кнопкой, да. Point, открываем. Все, я делаю как в видео. Если вы его посмотрите, то можете легко также сделать. Картинку можете скачать. Ну, насчет откуда вы ее скачать или фотографию или картинку. Вот масштаб. Здесь у нас идет уменьшение и увеличение. Вот, допустим, так, да? В этой программе теперь вот эту сетку надо нам убрать. Здесь у меня здесь у меня сетка идет. Так, сейчас посмотрим, как изменить. Ну, примерно хорошо текст напишем. Да. Вот вставить текст. Вот сюда. Размер текста. И пишем цвет, допустим. Да, ну это, чтобы, как бы, авторское право, сами понимаете. Да, ну тут конфуции. Конфуция, это конфуции, моя фамилия такая, ну, собственно, неважно. Можете, да, мало ли, а то кто-нибудь присвоит себе, потом будет деньги получать, а мои проекты для инвалидов останутся, так сказать, без внимания. Вот такой мотиватор, да. Что тут можно еще сделать? Да, собственно, все, больше, больше ничего не надо. А, так, а вот я еще хотел единственное, что вот эту сеточку убрать. Так, сейчас мы сохраним на всякий случай. Так, как же нам убрать вот эту... Я ее сделал для того, чтобы писать, да, а теперь... Даже не знаю. Да, еще говорил, что я что я умею в ней работать. Но вот видите как? Умею я эту сеточку делать. А как ее. Её... Вид. Вот. Вид. Так, линии сетки убрать. Вот, отлично. Теперь сохранить как. Все, я делаю точно так же, ничего сложного. А, точно так же хочу на рабочий стол сохранить, как и по, в этом видео, как показано и рассказано. Ну, например, для проекта, для, да, для радио-видео код, код за народ. Вот, допустим, так. Сохраняем. Ну, это я, конечно, смеюсь, но тем не менее. Вот, и мы можем ее поставить, загрузить куда угодно. Вот даже в наш, э видите, как сделать мотиватор. Даже я напишу, ну, допустим, в какую-нибудь нашу группу, интернет-радио-видео-код, или можно в обмен разумов. Что у вас нового? Пишу, как сделать... Это я к тому, что сейчас в группе инвалиды ищут работу, да, вы видите, у меня... 15 групп, вот группы, группы и группы. Группы, да. Вот здесь у меня несколько проектов. Вот это для инвалидов тоже проект. Это может каждый. Это обучающие видео. Там богатишина. Также интернет-радио-видео-код. Группа обмен разумов тоже проект. Мой заработок в сети, это тоже самый первый еще. Калибри и Слон. Ну, в принципе, как бы они все некоммерческие проекты. Салон Мадам Грицацуев. То есть, вот этот вот инвалид ищет заказчика для резюме представления творческих работ. Тех инвалидов, у которых есть что предложить людям, да, которые сами что-то делают, творческим творчеством занимаются и могут предложить там. Есть определенные тоже работы. Носороги. Это такая, как бы онлайн, онлайн летопись, можно сказать. Здесь по SEO-продвижению. Здесь все в перемешку. Тоже и школа SEO. Это где мы обучались продвижению. Ну, насколько обучились, настолько и обучились. Пока что тоже. Там была стипендия. Но теперь, как бы, средства, теперь у нас все направлено на поиск спонсоров. Вот, и мы можем, в принципе, это, это обучающее видео поставить... А куда мы его? А куда мы его ставили? Вот, э, в радио видеокод Можно и сюда. Но это на самом деле... Вот, ссылку на это видео, потом здесь будет ссылка, да, на это видео. И загрузить можно, э, допустим, фотография... Можно даже в другом окне открыть. Можно даже открыть в другом окне. И э, раздел «Фотографии» зайти. Добавить фотографию. Можно скрин сделать, в принципе, не обязательно и туда добавлять фотографию. Да, не на правах рекламы. добавить в альбом контекстолог ну давайте в альбом контекстолог все таки слоган как никак это м -м, вам не шуточки да может быть э то есть авторство чтобы никто не присвоил а, у меня авторское право есть да то у нас песни в песне все раскуплены, да. Но, в принципе, в принципе, мне не жалко. Хороший слоган. Здоровый код, здоровый народ. Мне кажется, да. Мне кажется, это хороший слоган. Вот. И сюда добавить фотографию. Вот эту. Отправить. И ссылку сюда на это видео поставим. Вот всем спасибо, всем удачи. С вами, э, с вами был, кто с вами был. Э, с вами был э, проект. Э, проект, какой проект? Обмен, обмен разумов хотя бы. Вот тоже, да, обмен разумов у нас есть еще проект. По обмену уроками тоже можете посмотреть и мои проекты и информация. По правилам да вот кстати эту группу тоже надо развивать модераторы тоже требуется во всем ну может быть конечно не 15 групп но 10 а, до да, взносов ар взноса у нас отменяется начинается с поиск спонсоров поэтому как бы а, может быть в группу 5 или в 6 кто какие захочет группы может сюда зайти посмотреть Какую он группу хочет модерировать и развивать, сам вести ее. И оплаты, как вы сами понимаете, нет. Потому что мне никто ни за что не платит. Я живу на пенсию, я такой же инвалид, как и все. Вот, ну, может быть, в Санкт-Петербурге она повыше, конечно, пенсия раза в два, а так, даже может в три, чем в регионах. Но, тем не менее, тем не менее, вся эта пенсия уходит очень и очень быстро. Поэтому в интернете я совершенно не зарабатываю ни копейки. И, же, и здесь провожу, бывает и много времени. Поэтому, собственно говоря, группа эти, что они будут без толку, если кто-то будет потихонечку их развивать, и потом они разовьются, то, может быть, и будут они и каким-то образом зарабатывать. Может, спонсор какой появится. Вот, потому что все спонсоры, естественно которые приходят, да, возможно, еще придут, пока нет ни одного, но если они придут, тогда на развитие проекта, да, портал, я уже, я уже говорил, и тем не менее, в процессе создания этого портала, да, те, кто будет работать над группами, тоже без оплаты не останутся. Можете привлекать спонсоров и для той группы, в которой вы модератор. Вот, всем спасибо, всем удачи, до новых встреч.